Здравствуйте, с вами Школа боя УВАЙ и я Руслан Горнюк. Мы хотим представить вам новую нашу разработку книга блокнот. Шпаргалка тренера. Это практическая обучающая программа для бойцов контактных видов единоборств. Кому может быть интересно эта книга блокнот? В первую очередь тренерам, которые методично обучает своих учеников, которые следят за динамикой их развития, а также спортсменам, которые самостоятельно работают над своим совершенством в единоборствах. На первой страничке изложено краткое вступительное слово о том, что это за книга, кто ее написал и для чего она нужна. Далее мы видим страничку, на которой подробно описано, как работать с книгой а также ссылочки на скачивание мобильного приложения по обучающей программе со всеми видеоуроками и также ссылочки на наш главный YouTube канал. Итак, следующая страница начинается с первых шагов новичка, где мы в левой страничке таблицы видим место для записей тренера или для спортсменов, который фиксируют свою динамику развития. Вторая, второй столбик предложены наши э, тренировки, наши уроки, по ссылочке которых вы можете перейти, просто просканировав э, QR-код. И э, в третьей правой колоночке здесь детально прописано то, что вы увидите в э, видео уроке э, этой ссылочки, которая предоставлена во второй средней колонке. Перечень тех упражнений по названиям. В видеоуроке вы это все увидите детально с демонстрацией. Программа разложена на три этапа, на три уровня: уровень новичок, любитель и профи. Каждый уровень он подразумевает в себя серию тренировок, серию разных упражнений. Вот для примера возьмем уровень новичка. Первая тренировка. Сюда входит, естественно, акробатика, ударная техника рук, ударная техника ног и борьба. Это тренировка номер один. Это не значит, что вы вот прозанимались одну тренировку и этого достаточно. Нет. Тренировка номер один это серия вот таких эм, тем, которые нужно проходить, пока не освоишь э, данную, данную тему или данный... там раздел. Начнем там кувырок вперед, кувырок назад. Нужно учиться несколько тренировок. Кому-то одна-две тренировки, кому-то надо будет месяц заниматься над этими упражнениями. Тут же шпагат, там, березка, плужок. Но это простые уровни. Что касается э, темы ударная техника рук, 5 базовых ударов. Это в принципе можно изучить там, буквально там, за одну тренировку. Там, за одну тренировку изучить технику ног. Также Упражнения по борьбе, это все тоже можно освоить за одну тренировку, познакомиться и буквально несколько занятий попрактиковать. И дальше переходить уже на тренировку номер 2. На тренировке номер 2 там также ударная техника рук, ударная техника ног и борьба. Итак, следующая тренировка это у нас стандартный набор акробатика, ударка рук, ударка ног и борьба. Ну и, естественно, это все повышается в уровне сложности. Повышаем, повышаем мы до, например, там, уровень любитель уже. Уж вот здесь уже там, мы рассматриваем там, технику ближнего боя, там, как уклоны делать, какие есть нюансы в уклонах, тех же Ударник, ударную технику ног, колени. Также сюда могут войти дальше у нас в технике рук и удары локтями. Вот, и, и пошли, пошли, пошли дальше. Вот перешли, например, на уровень профессионала. Вот для начала там тренировка номер 25. Что касается акробатики, тут уже изучается сложный элемент, там, корк. Это хотите, изучаете, если вы боец, вам это не надо, можете это проигнорировать. Что касается здесь ударной техники, то тут уже нет разницы руки или ноги. Здесь просто идет, например, в данной тренировке номер 25, отработка быстрых ударов. Следующий блок... 25 занятия тренировки это там протяжки с стопой это такой вот интересный элемент в борьбе как можно завалить противника своим там только используя такие вот протяжки но это надо посмотреть видео и вы поймете что это такое вот и конечно же там записывая проходя эту тему вы можете себе фиксировать свои какие-то там наработки свои какие-то открытия или вообще свои упражнения и также фиксировать свои, свою динамику развития. И просмотрев потом всю книгу, вот вы можете видеть, как вы развивались, какие были сложности. В конце книги у нас есть место для записи, в данном случае, тренера. Но это же можно использовать также для того же спортсмена, который сам себя тренирует. Вот такая простая книга «Блокнот» поможет тренеру вести тренировку с группой, но индивидуально с каждым учеником. Если э, такой блокнотик будет у каждого ученика, вы э, проходите общую тему, но у каждого ученика есть свои какие-то заметки, свои какие-то э, рекомендации от тренера, которые он здесь фиксирует. Также ученик сможет по э, ссылочке вот, QR-кода смотреть уже дома, э, непосредственно сами уроки или демонстрацию каких-то элементов, вот. И тренер это все сможет вести вместе с учениками, вместе каждый индивидуально. Буду очень благодарен, если вы напишите свои отзывы или же рекомендации по усовершенствованию данной книги-блокнота, чтобы мы могли ее сделать еще более удобной и полезной для наших тренеров и для наших спортсменов. Кто хочет приобрести данную книгу, пишите мне на почту, которая будет указана в описании данного видео. Приятного пользования, до встречи!